7 hot bitches uh, yeah. сегодня мы играем без нового кота то в в даже нет. короче я не знаю, что я в этой серии буду делать да, на улице сейчас 10 утра ну то есть мы с ним ночью записывали а сейчас вот утро 10 утра и я сам записываю. а вот это то Это магик. Так, новая ночь, походу. Надо ее переспать. Сейчас я к себе домой тогда схожу и ее пересплю. Кстати, а вы заметили то, что мы за все это время ни разу не вдохнули? Ни я, ни макс. все это время не знаю это рекорд 40 минут без дыхания по крайней мере для меня это явный рекорд Давай. плюс одна очистка Так, я хочу еще зрачки нам добыть. Ну, гендермен. Там всякая зрака. Ну там всякая ну, зрачка какой-нибудь. косточки для чьих кстати я вспомнила я в прошлой серии хотел рыбы нам забыть чтобы потом нам приучили кстати я сейчас то видео вставил на загрузку и, получается вы его смотрите 21 числа, а мы, а я вот записывала, то есть я ночью записывала с Максом и вот сейчас вот утром 20-го, то есть 19 то есть та серия с 19 на 20 ночь, а эта серия утром в 10 часов утра, тоже 20-го. Ну, то есть я проспался и вот сейчас вот записываю. Да, я -то сирий, но... ну, я ну, уж точно не я, хотя ты но у меня деревня давайте потом трех ряд 6 поток кстати мне надо жителей закрыть по таких по жителей по домах видальчик dan anları что не смогу его проучить Я приучила эту собаку. Хоть это не собака, но... ну вс. Теперь мне его не пугает. Чипа все равно, Чипа, хотя бы, может, убивать. А типа, ну, ну, просто это глубокое отношение. Ну, а он кого-то четко То ли, то ли, то у то убивает. Ну, то есть, то где то Крик. то ли, то Но это, знаете ли, тоже. Работает так, так, давай я тебя вот здесь вот посажу. А сам на тут тоже приберу. Ой, еще красиво. Да что нам жрачка там нас на, на. Сейчас представляю такую картину. На опять присоединился к двери. он такой закинем не будет хотя он может и кражок захочет поиграть Этот зайдёт, он зайдет на сайт чтобы сервер запустить а сервер там -то, повозок включен посмотрим кто а он ему играет и видите такой my name paypal играет там Опять курица. Опять курица. Курица. Курица. Хватит яйца. Высирать. Хочу бить. Так, куда? Мистер Куроли, подождите. Rabbit. Кстати, а мы когда ведь перейдем на 1.18, я смогу нам, когда выйдет 1.18, ну то есть зимой это нужно. я смогу как бы, я смогу как бы, ну, а, мешочки нам крахнуть, потому что у нас, Кожа с а кроликом нужна для изготовления мешочков. Ну да, из мешки это типа тот же самый шалкер, но он вмещает 64 вещи. Либо одну, если вот, например, это меч, топор, ну короче, предметы брони. Что меня больше всего удивляет, что у меня садится... Ну, то есть я поражаю... Попал. Да, попал. да Подругой. Подругой. ну вас нахрен! Новую маску. Да, я привыкла -а -а, Я дебил. Я полсерии играл. И у меня было хреново слышно. Извиняюсь. Я не собираюсь перезаписывать. Если вам это надо, сами идите и перезаписывайте. Извини, создать. Сохранить как? Изображение. Сохранить. Так, на улице уже ночь наступает. Так, я бегу обратно. Сваливаю, господи, а куда мне идти-то я забыл? Может спорт? Да, мне наверное надо идти с, с порталом, мне наверное надо идти. Да, мне надо идти со стороны портала, и вот, собственно говоря. Наш этот биом обычный. И вот тут вот, недалеко. Нормально так. Просто чисто несколько блоков вверх. То есть это не я ставил. Я сюда не ходил даже никогда. А ты попробуй попади по мне. Вот портал. И от портала мне надо бежать. Ну, давайте попробую сюда куда-нибудь бежать. и напролом. Нет, нет, тут. Значит, в эту сторону. Я чуть не рохнулся. Вот, кстати, павук. Так, смотрите, вот там он водится и, возможно, я откуда-то оттуда. Это какой-то другой биом. Нет. Нет. У нас не было вообще такого кратера. Нигде причем. Господи. Я так предполагаю, мне надо бежать на 450-е координаты вообще. То есть мне туда надо бежать. Господи, зря я зря в прошлом видео не включал вот эти вот координаты на меня нападает целый зверополис. Честное слово. Так, это получается в ту сторону это получается. Мне надо идти. Отступаем. Отступление лучшая техника. То есть вот я уже на нулевых координатах, то есть мне надо еще туда бежать. Чисто просто так предполагаю, то что мне надо бежать на 450-е координаты. То ли на минус, то ли на плюс. Сейчас я веду на плюсе. Меня даже кактусы бьют. Я не ищу храм. Я дом ищу. Но за храм спасибо. Господи, никто не дайте мне координаты дома. Куда? Сейчас я подождите куда-нибудь зароюсь. У меня, кстати, блоков нету. А, нет, есть. Я убегу куда-то подальше. Господи, я скоро все биомы Майнкрафта обследую. Я просто бегаю. Я дом ищу наш. Короче, я понял, как мне нужно сделать. Я, говорит, сейчас а, зайду на сервер с И с него посмотрю координаты. Да, это немного читерский. Но я... Но я тут сколько уже смотрю эти координаты сраные. Я сколько их уже хочу найти. Дом наш. Сколько я хочу уже найти. Сейчас я запускаю лаунчер. Второй раз. Зайду сейчас с дверка. Господи, я еще спать хочу. Трендец. Так, давай. Все, ник я сделал. Я жрать хочу. Господи. Ну чё там да, мой инструмент запускается. Да я понимаю, с двух аккаунтов играть это читерский. Вот, смотрите. Вот сейчас вот вот. Смотрите. Смотрите сейчас в чат. И сейчас, сейчас, секунды на секунду должен появиться такой ник очень хороший. Да? И что? А что вы мне сделаете? Господи, какой здесь скин страшный. 16. Я был так близок сюда. Я был так близок, чтобы к нашему дому вернуть. Мне надо в ту сторону... Мне надо в ту сторону бежать. То есть сюда до 71 блока, а сюда до 16. Ну, то есть еще 300 с чем-то блоков бежать. Так, тихо. И поехали туда. Точно храм залутать же надо. Так, господи, почему мне так везет вот на такие вот биомы? Вот почему мне везет именно в этом выживании на всякую хрень, когда вот почему мне везет на самое лучшее, когда мне надо найти просто какую-то банальную вещь, но не везет когда я именно это ищу. И мне попадаются банальные вещи. Сейчас я залутаю. А чтобы это было побезопаснее. Так. Факел в руки. И поехали вниз. Так, это сразу ломаю. Кости по... Порах. Ни... Нитки. Золотое яблоко. Кости золотое яблоко, порох и паучий глаз. Паучий глаз мне понадобится для зелеварения. Господи! Удивительно. Разящий клинок. А что делать это за очарование? Ладно, похрен разберусь. Затем. А вот если я вот-вот А точно. Сейчас я перетащу. Монитор все. Но теперь я при любом обстоятельстве. Я теперь при любых обстоятельствах смогу приучить чипу, потому что у меня, 30, у меня полстака костей. Полстака костей. Что мне делать? Мне надо забрать зачарование. Но у меня здесь. А. Таракота мне не нужно. Вышел. Поехали вверх. И теперь этот муинструк на второй экран. И давай, поехали. Тут я насколько пол крипа взорвался. Здесь ползамка нету. Давай, поехали. На 17-е аккорды. Так, туда на 65. Ну это я к дереву, к нашему. Приду, где мы только начали выживать. Где, где мы еще в начале видео говорили, ну, в прошлом в начале. Короче, в прошлом видео, когда мы говорили в начале, похмел Дердан. Башка Бадум раскалым, да, сушня кошки рот на какалын, сердце тыдын, тыдын, тыдын, тыдын, что с утра помоганда? Представлял инвацендын свет средство средстволара от пахмелды, Шипучий хаш, Шипучий хаш, таблетка дын и на работу тыгидын, тыгдын. Господи, а... Ничего сюда. А, да, мне сюда надо бежать. Ну, в добрый путь. Мне надо бежать до нулевых блоков. Кстати, уже виднеется родной биом. Надо было от Максу сказать, чтобы он зашел посмотрел. видео. Ну, я думаю, насколько я сколько я буду записывать столько я и буду записывать это знаете у меня чисто такие let's play уже выходят они а серии мунструкта потому что серии мунструкта они обычно идут по несколько минут то есть там по 20 по 10 а у меня реально let's play потому что у меня серии идут вы посмотрите прошлое видео, там... Там одна... Там одна... Се... Кому там что от меня надо? А, это мне Макс отправил. Ларисочка газета, приветствую тебя. А я записываю. А, а я... Записывать. Вот она наша деревня. Слушай. А, это дом Макса. Мы чем тут немного просто переписываемся. Такое ощущение, то что вот здесь вот просто такой портал взад. Просто светится. Скажите, красивый эффект. Классный вообще такой эффект. Так, ну я... А, я вам, кстати, не показал этот аккаунт. Точно. Сейчас я поднимусь сюда наверх. И с, И с него сейчас я прибегу к вам сюда. Так, теперь мне надо бежать на 67-е координаты. Легкий слухой, я ни хрена не вижу. Ну вот, наша деревня. Я ничего не вижу. Тут темно, как в жопе у, у Крипера. Так, я вижу уже свой ник. Вот, видите, вот, вот это вот этот вот, и вот, вот этот вот аккаунт. Короче, я выхожу Ну и шо? Давайте заканчивать. Я просто уже задолбался. До свидос.